Детишки катаются на такой красивой карусельке. Вот народ еще может кататься. Вот на таком паровозике. И еще с такого ракурса. Наша улица Третьего Мая. Вот нравится она мне. Самое главное на этой ярмарке попить кофе и съесть какой-нибудь гамбургер. Костя, ты ничего не хочешь купить? Нет. Пробираемся через всякие магазинчики. Никто не боится ни дельты, ни омикронов. Потому что почему? Все привитые. Сегодня 4 декабря 2021 год. Мы на нашем рынке. Ярмарк Чвентэчный. В этом году у нас новшество. Поставили чертово колесо, колесо обозрения все подсвечивается, люди катаются, а сегодня так холодно. Это все горит, все сверкает. смех, веселье, и так все повсюду. Вот Как у нас красиво. Вон там елочка, а сейчас мы ближе туда подъедем. Пробираемся через всякие магазинчики, море, куча народу, все смотрят, все едят. Самое главное на этой ярмарке попить кофе и съесть какой-нибудь гамбургер. Вот красивые елочки, Костя, не хочешь купить? А вот главная елочка на нашем рынке. Н -н -н -н. Народу умну. Никто не боится ни дельты, ни омикронов. Почему делают? Потому что почему все прибиты? То ты ничего не хочешь купить. Нет. Вот так. Такая у нас ярмарка. Елочка. Детишки катаются на такой красивой карусельке. Несмотря на плюс один или плюс 2 градуса. Еще да, у нас снежок чуть-чуть да. идет, но он уже прекратился. Но очень приятно видеть такую массу народа. Мне, по крайней да, мере. Да. Пойдем туда, вон, куда-нибудь. колесо вот народ еще может кататься вот на таком паровозике и дети катаются и с ними взрослые катаются потому что их боятся оставлять Гномики подарки делают Такое огромное колесо Прям как в Лондоне Костя, ты не хочешь прокатиться? Mm -hmm. Ну и еще с такого ракурса. Наше швенточное новшество. Mm -hmm. Классно вообще? Mm -hmm. Ну уже в бок от рынка уже не так светло. Вообще, конечно, не хватает огоньков. Могли бы уже как-то поярче все здесь сделать. Еще ярче. Вот это вот яркое пятно. Единственный небольшой пятачок. Жонта освещается, а там уже все темно, уныло и без всякой красоты. Могли бы добавить наша улица 6 Мая. Вот нравится она мне. Такие елочки зеленые. тротуар с светящимися полосками. Okay. <laughs>